Почему мужчины не любят хороших девочек? Здравствуйте, мои дорогие, с вами Елена Алексеева, и мы с вами продолжаем интересные темы, которые вас волнуют. Что же хочется сказать, да? Очень многие женщины воспитаны своими мамами, да, чтобы быть хорошей девочкой. То есть такая программа загрузилась нам в детстве. И вот такими детишками легко управлять, когда им сказал, сиди тут, не ходи, не балуйся. Да, и мамы нас программировали. Но в дальнейшей жизни это очень некомфортная для нас программа, потому что мужчинам не нравятся девочки-пайники, да, хорошие девочки. Во-первых, они предсказуемые, с ними неинтересно, с ними скучно. Они вот все выполняют. Да? Ну, представьте, что у вас мужчина, вот он там бежит за вами на задних лапках, там и цветы несет, и все, что вы сказали, делает. И вот такой весь предсказуемый, и вам тоже будет с ним скучно. И здесь обратная ситуация такая же. Да? То есть мужчинам интереснее с женщиной, которая непредсказуемая, когда, когда она сегодня говорит, да, дорогой, как скажешь, завтра она сделает, как ей надо, да, или там поведет себя так, что он не знает, что приходит сегодня домой с работы, и он не знает, что его ждет, возможно, какой-то сюрприз, и как она себя поведет, тоже непонятно, неизвестно, да, то есть вот это нравится больше, ну и вообще созревшие личности, взрослые личности, уже выросшие личности, они себя не ведут в формате девочки, да, Здесь идет, наоборот, уже созревшая женщина. И она э, понимает, что обижаться нет никакого смысла, значит, нужно решать эту ситуацию, нужно проработать что-то в себе, что мужчина так себя ведет, э, э, вести себя таким образом, чтобы э, поведение мужчины было предсказуемым и понятным, да, э, и тем, которым мне нужно. Да? То есть, если мне не нравится, как мой мужчина со мной поступает, значит, где-то я себя повела таким образом, что подтолкнула его на такое поведение. Если взрослая женщина это осознает, взрослая личность, да, взрослая личность это осознает, то очень просто, в принципе, действовать дальше. Да? То есть, ну, жизни. Это всегда испытание. Очень многие думают, что вот я выйду замуж, и потом у меня будет белая полоса. Да? Потом там не надо ходить к парикмахерам, не надо делать кудряшки, не надо одевать платье. Можно ходить там в одном палате грязном, почти не стирать его. И я же уже замужем. Да? то есть У многих такая программа еще осталась. Но вот у наших мам вообще суперточная такая программа была. У многих, да? то есть Я, например, вообще единицы знаю женщин, которые вы, вот из возраста моей мамы, выйдя замуж, продолжали за собой следить, выглядеть, красить ногти, делать прическу, красить губки, там, одевать туфельки, платюшки и так далее. Да? То есть большинство женщин уже там, потеряли вес, перестали за собой смотреть скучный взгляд, да, уставшие, не дают себе отдыхать, потому что пришли с работы, еще надо домашние дела переделать. И вот они все время вот в этом э, бельчих бегах да, и э, уже не знают выхода из этой ситуации. Но это неверно. То есть иногда нужно э, махнуть рукой, бросить там что-то, какие-то дела и сказать, я устала. У меня болит голова, я пойду полежу. Да? Или сказать мужу, помой, пожалуйста, посуду сегодня. Или приготовь ужин, я не могу, я плохо себя чувствую. То есть иногда такое себе можно позволить, но многие женщины этого не знают. Да? Поэтому, когда женщина предсказуемая, и мужчина знает, что вот он сегодня придет домой и у него будет ужин, и так будет в ближайшие 500 лет, то это тоже идет в формат послушной девочки. Да? Вот я очень многому учусь моей дочери, я очень часто рассказываю истории, как повела себя моя дочь. И когда-то я была с ней не согласна, что так нельзя, а сейчас с возрастом понимаю, что она как раз правильно поступала. Она может просидеть весь день, проиграться в компьютере, не убраться, не приготовить ужин, не сходить в магазин за продуктами. И приходит муж с работы голодный, она ему говорит, Миша, давай пойдем где-нибудь поужинаем, я ничего не приготовила, а потом заедем еще за продуктами в магазин. И сначала он по-разному реагировал, а потом он к этому просто привык. Он приходит с работы, если ничего не изготовлено, они просто едут в какой-нибудь китайский, какой-нибудь японский, какой-то испанский ресторан, который они любят. И у всех все хорошо. То есть она разрешает себе отдохнуть, она реально осознает, что нужно давать себе отдых. И там Раз в неделю спокойно можно так себя повести. Вплоть до того, что она после того, как поужинали, она говорит: Давай, Миша, еще уберемся, ты мне поможешь. Ты что выбираешь? Говорит, посуду помыть вчерашнюю или унитаз? Миша говорит: посуду. Она говорит, ну хорошо, я за пять минут унитаз помыла, говорит, и все. А он там стоит посуду моет. Она отдыхает, она себе разрешает это сделать. То есть это вот непредсказуемая девушка. Да? Э, предсказуемая девушка всегда берет трубку телефона, всегда отвечает, да? всегда отвечает на смс -ки. То есть этого тоже не нужно делать. Э, я тоже научилась у дочери не брать трубку. У меня сейчас даже муж мне дозвониться не может. Он говорит, зачем тебе телефон? Я говорю, фотографии делать, когда гуляю. И телефон, чтобы я взяла, должно произойти что-то, счастье какое-то у него должно случиться, чтобы я взяла трубку телефона. Отсюда вывод, что э, не нужно быть послушной девочкой. Да? То есть у меня тоже такая была программа, то есть мама мне загрузила. Спасибо ей, ресурсная программа, но когда ее прорабатываешь, из нее очень много ресурса выходит. И лучше становиться непредсказуемой, чтобы не, не, наши близкие не знали, чтобы мы сами даже не знали, что мы сделаем в следующий момент. Да? Но при этом не травмировать себя, не обижаться да? то есть быть осознанной личностью, выросшей личностью. То есть уметь с ситуациями работать. Когда э, девушки выходят замуж, ситуации ежедневно случаются какие-то ситуации, которые нужно решать. И чтобы быть готовой к замужеству, нужно быть готовой к решению всех этих ситуаций. И Никак не по-другому, никакая не белая полоса, как в голливудских фильмах, да, все время заканчивается на свадьбе. В ведической культуре истории только начинались со свадьбы, потому что как раз после того, как люди женились, у них начинаются мощные испытания. И все проходят через это испытание, никто не, никто не спрячется от этих испытаний, у всех свои какие-то уникальные те которые там положено по карме испытания но у всех есть испытания и раньше я просто переживала и думала ну вот опять какие-то испытания опять надо решение придумать а сейчас я думаю о опять испытания опять надо решение придумать одни и те же слова да но разная эмоция и я уже просто осознала как как я стала выросшая личность я осознала, что испытание – это нормально, мы становимся лучше и лучше каждый раз из этого испытания. Нужно задавать себе вопрос, для чего мне дано испытание это, что хорошего в этом испытании, да, как, мульт, как фильм «Полиана», да? я думаю, что все его смотрели, там игра, что хорошего есть вот в, этом, в этой ситуации или в этом испытании, и стараться найти… Вот каждому, каждой, каждой ситуации, что хорошего мы, нам может дать эта ситуация. Хорошо, мои дорогие, я думаю, что вы поняли, да, что хорошей девочкой не нужно быть, и это э, тоже женщину немножко опускает, да, то есть э, женщина, э, мужчины становятся. Делают, что хотят, а девушка ему все прощает, этого не нужно делать, есть определенные моменты, как мужчину можно наказать, как можно его э, поставить на место, защитить свои границы, и быть главное вот в этом смысле быть непредсказуемой, да? непредсказуемой, э, чтобы нами не манипулировали, чтобы нас не могли просчитать, да, как мы себя поведем в той или иной ситуации, чтобы каждый раз для мужчины было реально. Э, Неизвестность, да? как с парашюта прыгаешь и не знаешь, откроется парашют или нет. Да? Вот с женщиной должно быть точно так же. Тогда таких женщин не бросают. А хороших девочек обычно бросают, да? которые все дома сделали, все у них хорошо, все классно. То есть будьте непредсказуемы и будет вам счастье. Хорошо, обнимаю вас, мои дорогие. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях. Я буду отвечать для вас обязательно, снимать новые видео, и будем вместе с вами сотворчестве да, развивать этот канал. Хорошо, подписывайтесь на мой канал, и будет очень много нового, очень много полезного, потому что опыта накопилось, хочется им делиться. И пока-пока.